Полны тучи угольной пыли. Позабыли мы, все позабыли, что были, давно уж уплыли, Мир совсем не такой, как вчера. Больше нет тут деревьев и моря, Нет стрекоз и поющих птичек, Может, много хлебнем еще горе, Но об этом никто не напишет. Не осталось бумаги и перьев, ни чернил, ни носителей электронных. Может быть, перестали мы верить, что день завтра все же наступит. Не построят она с пирамидой и не высекут скальные глифы. Мы уже пять секунд как неживые, просто видно еще не привыкли. Ведь не просто из мира ушли мы, притворив за собой двери тихо. Мы взорвали себя, ах, смогли мы, разбудили треклятое лихо. И теперь пустая планета, полна пепла как скорбная урна. И на ней теперь больше нет света, лишь цветет радиация бурна. Камнем черных оплавленных стекол Стала почва, что жизнь дарила. Океаны пропали, и тихо Всех и все наша смерть погубила. Только радио наши сигналы Не споткнулись о наши могилы И несут нашей смерти аналы В пустоту между звезд погубили. Погубили мы, все погубили, нет прощения нам, нет оправдания То, что мы уже долго не живы, слишком мягко для наказания